Первенство Владимирской области Добрыня Владимир Киржач Тв 4-0. Уверенная победа хозяев поля. С нами Владислав Латышев. Влад, привет. Какие впечатления после матча? Хороший. А, на самом деле, правда, у нас прошлый матч с второй командой Киржача. Стал переломным пока что. Да? То есть нам, у нас была череда дурацкая неправильное, так сказать, для нашего футбола. Когда у нас три игры, там, одно очко, да. Такое себе, такое себе. А стал переломный момент. И сегодня мы это доказали. Сегодня как и должны были, обыграли. 4-0. Уверен. Могли еще больше, конечно, забивать. Как-то. Можно ли говорить после вот этих двух матчей с киржайскими командами, что вы вышли из кризиса? Ну, нет, нельзя, потому что впереди еще очень много матчей, и мы с каждым матчем будем доказывать это. Либо доказывать обратное. Но надеюсь, что все-таки, как я уже и сказал, матч предыдущий с киржачом стал переломным. Мы немножко собрались и больше не будем допускать тех ошибок, которые допускали в тех предыдущих трех матчах. Надеюсь, все-таки мы сейчас свою игру как-то поймали, наверное, нашли, начали действительно играть в футбол, а не в то, что во что мы играли до этого. И будем доказывать с каждым матчем все больше и больше. Надеюсь, победы будут все увереннее, увереннее. А пока, пока по динамике хорошо. 1-0 с Киржачом, да, обычным 4-0 с Киржачом ТВ. Дальше будем смотреть. Именно ты стал человеком, который забил гол да, в Киржаче. Не, не удалось поехать? Поделись эмоциями от того матча. Да я в шоке был на самом деле. Не знаю, новая позиция у меня была в матче с Кирзачом. У нас очень все тяжело с составом. У нас кто-то болеет, кто-то на травме, кто-то еще чего-то, кто-то просто не ходит. И у нас э, Иван Андреевич приходится как-то варьировать состав. И вот ему пришла такая безумная идея поставить меня в центр. Хотя до этого все три года там, или четыре, да, э, вообще в целом, пока Добры не существует, я играл слева. И для меня это была привычная позиция. И когда на тренировке перед игрой он мне сказал, что ты играешь в центре, я, конечно, был э, в шоке, думал, это шутка его, ха-ха, вроде 1 апреля прошло. Но суть в том, что он поставил, он как-то, наверное, надеюсь, что он не от безысходности меня поставил, а потому что увидел, что я могу принести пользу на этой позиции. И не прогадал, как-то я там раскрылся для себя. То есть я стал более... Более открыто играть, более уверенно для себя хотя бы с мячом работать. Если я на фланге, то есть у меня была главная задача принять, побежать и отдать, то здесь немножко задачи другие. Я вроде как перестроился, а это получилось, выдал игру неплохую, как итог забил. Ну, был восторг, наверное, внутренний какой-то крик. Я в целом такой не очень эмоциональный на поле человек. И когда я забил, я сначала вообще ничего не понял. И думал, ну, я праздновать особо не буду. То есть, круто, давайте продолжаем играть. Но меня изнутри разорвало, и я как-то даже там что-то подпрыгнул. Припрыгнул, не помню. Но, в общем, эмоции были вообще отличные. таких эмоций стоит играть. И побеждать такие победы вообще самые, наверное, ценные. Когда в один мяч и ты приносишь победу, и ты понимаешь, что итог игры, он исходит от качества. Игры. То есть мы действительно провели отличный матч. Сегодня также мы провели хороший матч. А если провели отличный, был бы еще другой. А провели хороший матч, переиграли соперника, как итог 0-4. Вратари молодцы у нас. Пару раз вытащили защиту. Вообще шикарная. Ты вспомнил, да, об экспериментах тренерских с зоной инсайда, да, то есть... Если я правильно помню, то в Суздале еще Никита Стригин играл инсайд, начинал, да, теперь ты, скажи, добавило ли качество это изменение, ну, не будем говорить, оно там вынуждено, не вынуждено, а вот добавило ли качество вот в конкретных играх такая перестановка, на твой взгляд? Я думаю, да, вообще в целом я, какой я плюс вижу в том, что он меня в центр перевел, во-первых, Никита, все-таки он, наверное, больше левша, чем правша, и ему... Удобнее, удобнее играть слева То есть он ну, вообще в целом как бы двуногий Он может и слева подать, и при желании сместиться в центр Пробить справа То есть у него это получается, и ему это сейчас удается Плюс Фалин у нас пришел, играет справа И вот сегодня прям он меня очень приятно удивил Молодец, он боролся, у него все получается И это как раз один из плюсов, которые я вижу в том, что меня перевели в центр а для меня плюс то, что у меня конкуренция другая уже немножко. То есть если я слева играл, я понимал, что вряд ли кто-то может со мной посоревноваться. Не потому что я там какой-то профессионал или хорошо играю, а потому что просто дефицит. То есть некого ставить на мою позицию, поэтому я играл и был спокойный, я особо не развивался. А здесь меня перевели в центр, и я понимаю, что у меня уже больше конкуренции. Я понимаю, что уже другая немножко борьба, другие какие-то задачи, и для меня это толчок вперед, я сейчас на тренировках больше выкладываюсь, больше думаю головой не просто бей-беги там вперед подавай, Я а уже пытаюсь с поднятой головой играть, чему мы детей в школах учим в целом, я сам так не делал, а сейчас приходится, вот, и это круто, ну для меня это прям так толчок вперед, вот, Ване спасибо за это. Владимирские болельщики выражали обеспокоенность в том, что э, Добры не переедет в Суздаль, станет суздальской командой. Да, много игр сыграли в Суздале. Сегодня возвращаемся наконец-то в во Владимир на натуральное поле. Скажи, как тебе дался вот этот переход, возвращение во Владимир? Э, вот именно переход с покрытия на покрытие, что ли? <связь> Сложно сказать. Есть... Плюсы в том, что мы перешли у Владимира, есть минусы. Минус то, что поле качество ниже, да, здесь уже а, можно катать, да, перекатывать, там, с фланга на фланг, но это тяжелее, потому что все-таки есть какие-то неровности на поле, и, и приходится ждать отскока какого-то там, независимого от тебя, просто, ну, поле такое. То есть на, в Суздале на Спартаке такого не было, и это огромный плюс для как раз Суздаля. А огромный плюс для Владимира... То, что, во-первых, болельщики приходят э, к нам, Владимирский, да, и там кто-то может вырываться из Суздали, проезжает в Суздали, а, потому что в основном, когда мы играли в Суздали, у нас были м -м, суздальские болельщики, ну, какие там ярые, там из Боголюбова приезжали дети и так далее. Вот, здесь огромный плюс болельщики и плюс э, в том, что сегодня дикая жара была. И я представляю, что было бы, если бы мы играли на Спартаке, у нас бы горели ноги, потому что там искусственное покрытие, резина, вся, всякая такая тема. Здесь проще играть в плане, в плане поля, как оно нагревается. Вот. В плане перекатов сложнее, но у нас тренировки проходят здесь. В целом мы для этого и тренируемся, чтобы привыкать к полю. И огромный плюс в том, что мы играем там, где тренируемся. То есть создали немножко по-другому было когда люди тренировались здесь на настоящем переходили играть на искусственную, ну, такое себе. Хорошо, твой личный выбор, Владимир Судырь? Юность, юность. Нет, честно, хорошо. Владимир, наверное. Ближе, проще и доступнее для других, я думаю. С понедельника, 12 июля, в Владимирской области вводится новые коронавирусные ограничения. Это затрагивает и спортивную сферу, в том числе, скажи, как это отразится на команде, что ли, да, чего ребята говорят, что, что думают на, на, на этот счет. Мы особо не разговаривали на эту тему, я там мельком, может, кто-то что-то сказал. Мысли неоднозначные, на самом деле, кто-то говорит, что ну, значит, с футболом нет. Завяжем на это время. Кто-то говорит, ну, значит, там в мини-футболу иду больше а, играть, чтобы там не терять хоть какой-то там вот этот спортивный настрой, да, футбольную концентрацию. Не знаю, это, это коронавирус. Он вся, прям все планы портит. Не хотелось бы, чтобы все так вот произошло, чтобы все закрылось, и мы без спорта сидели, потому что это сложно. Не знаю, но мне кажется, большинство в команде. Больше, наверное, работать начнут и играть в мини-футбол, скорее всего, чтобы поддержать форму. Но есть люди, наверное, которые просто такие, ну, нормально, значит, два выходных у нас будет в целом. Будем на даче ездить, там шашлыки жарить и так далее. Хорошо, давай закончим на позитивной ноте. Сегодня победа, три очка, наверное, еще поднимемся в таблице. Осталось три игры до конца круга. Это два выезда, Невский-Ворша, Невский, Покров-Ника и домашний Кольчугино-Металлург, два. Скажи, просто твой прогноз на итоги первого круга. Какими мы будем в таблице? Ну да. а Ну, скажу два исхода. Первый оптимистичный мы будем на первом, второй более реалистичный будет зависеть от нашей игры. Если мы сыграем так, как мы умеем, так, как мы сейчас настраиваемся, то, я думаю, в этих трех играх минимум очков потеряем и будем как можно выше, то есть второе а, минимум. Вот. А если опять поплывем, почему-то, зачем-то, то... Ну, давай так. В тройке точно будем. Вот. Надеюсь, чем... Надеюсь, будем выше... Хорошо, ты оптимист или а реалист по жизни? Я реалист по жизни. Отлично, спасибо. Спасибо.